Ну что, ну зовут у меня концентральная Ана, мне 55 лет. Я снималась с Херсоном, но так получилось, что вот, э, в этом году мы уже переехали жить в Кубе. Я постоянно мучилась с коленными суставами, у меня было более 10 лет, лет 12-13 мне поставили диагноз менять коленные суставы. но я с этим не согласилась, вот сколько там гелей я перемазала, сколько всего, ну вот встретились на одной из презентаций другой компании фармасси косметической, Елена Марченко, она мне дала стек чая, который растворимый, попробовать, да? я попробовала и, ну не знаю, почему-то, что мне сюда надо. В понедельник она говорит, ну давай поедем в офис. Приехали мы в офис, я взяла себе продукции, все взяла себе. Сказали, что надо пить все. Вот, взяла все, чай в чай растворимый. Потроплась была. Потроплась. Потроплась. Так слава богу, что оказалось нужно это вместе. И сразу у меня на второй день, я уже э, здесь в офисе меня угостили в кофе, и потом дома я еще вечером завалилась, чай приняла. Я утром проснулась, и у меня суставы уже не болели. Я уже шла, вот, я не могла даже поверить. Я когда километра два проходила, мне надо было там 3-4 лавочки, чтобы присесть и отдохнуть. Потому что ноги очень болели, я не могла дальше И тут вдруг это я двухкилометровое расстояние перезаливаю погиб. Я такая, прихожу домой мужу, а у меня колени не болят. Я говорю, да, ну, что ты там, в один раз ты была, и уже колени не болят. Я говорю, да ну не болят колени. Ну, я тебе говорю, на третий, на четвертый день у меня очень болела голова, конечно, очень болела голова. И я понимала, что это там чистит, мои сосуды уже, и ну, что-то это, чай уже делает. я стала как заметила я что я без будильника начала просыпаться мне всегда хотелось говорят, в обед жара я всегда хотела спать ложиться а сейчас я не хочу ложиться спать в обед и вот я проснулась два дня назад у меня такая бодрость такая вот энергии сколько. я представляю если я даже еще не была год внутри... не пила да то э, ну, я очень рада за свое состояние вот я лежу Утром проснулась, лежу, и, и у меня такая легкость, я такая думаю, где моё тело, где мои энтонизм, где моё всё. Ну вот, такая легкость, как будто бы я только родилась. Так что, да, слава